Она может понадобиться в любой момент для аналога. И вроде бы нет проблем, всегда под рукой. Но, проблема то как раз и есть. Блядь, у меня кури. It's есть. a trap. Не дайте себя обмануть. Специально для Мамоко была произведена закупка сала. А -а опасности, опасности пить его водки. Без льда, нужно no ice, no ice. В поисках украденных денег Истекающих стекающегося сусам и кровью. завтрак. Отвратно. Нужно вот так вот сделать много маленьких отрезов Она будет наносить чет четкий и чет четкий и прямой вред вашему здоровью. Специально для программы мы настали стаканы он мягкий, он мя мягкий вкус, хорошо утоляет жажду, Замечательно, вода, как будто с родника вот пьешь. Какой-то странный вкус вот пьешь. Хорошо Столовая. Питьевая вода делится на две категории. Столовую и в питьевую. В Вов воду добывают из сквапок, либо разливают. Вот все-таки она молодец. Свет, онец. 81 год, а держится еще ничего очень даже. Вода такая румяная, нежная. Пахнет такая же Но пахнет им или ароматизаторами. Это кому как повезет. Но да, ну не повезло, бля. Сау, знала, что подхожен, ватра. Нихуя себе ты чё! Два рубля, 20 копеек, именно столько стоило Твоя дерзки и в советское время, столько же стоило и Твоя подруга, говнина, свинина. Ну да, зато сейчас разбросы 150 рублей до 150 рублей. В общем-то, для любовь, твою и ласку, Или ты не согласна? Я не согласна. согласна, я за честные продукты, по честной цене. Доброе утро! Сегодня приготовим Слоеные спиральки с колбасой и сысом. В принципе, оптимальный вас Очень быстрый, очень легкий. И к тому же... Не могу сказать, что я большой любитель больших бабушек. Именно вот сейчас, в зрелом возрасте. Но в юношестве, вы же прекрасно понимаете, это самый сас. Тесто готово. Самое важное сделать четко потом. Если вы задумали употреблять лечебно-столовую газированную воду, сначала проконсультируйтесь с врачом, потому что вы, Людям без почек, сердца и желудка надо относиться с особой осторожностью. Классический состав куриных нханых довольно прост. Специи. Соси. Классический состав куриных наггетсов да. вместо курятины используют сою или мясо механической обвалки. То есть измельченные жилы, хрящи и кости. продукты из такого фарша будет иметь цвет. Головно. Очень тонкий слой. Что, бля, забыл лучше? Вот, два. Давай по новой Миша. Все хуйня. Тебе никто денег не даст. Скажем честно, сука, вернись мне к мясу. Сколько суки экстрид? Выиграл, бля, и, бля. Свои кадры и игру. Наша работа на сегодня закончена. Мы видео. передаем слово коллегам. Мы и передаем слово докторам. Вы, бля, едешь